Меня зовут Вадим Хализов, я представляю компанию Реприор Гуру. Мы занимаемся ремонтом детских колясок стойки. Чаще всего к нам обращаются с ремонтом коляски в У этих колясок есть свои проблемы с износом тех или иных деталей. Но с подвигом нас к записи данного видео, это недобросовестные клиенты, которые приезжают к нам и ремонтируя коляски, мы им говорим вердик, что вот это вот небезопасно. На что они нам отвечают, что да ладно, я ее в кому-нибудь. Вы ее соберите как есть, и я кому-нибудь продам. Так вот, это видео мы снимаем для того, чтобы те потенциальные покупатели, которые покупают эти коляски, знали, на что нужно смотреть при приобретении. Коляска стоит даже в былом состоянии очень дорого. Нужно понимать, что если коляска стоит очень дорого, то и запчасти на нее стоят очень дорого. Давайте сегодня мы поговорим о колясках второго и третьего поколения, какие у них бывают болячки, и при приобретении этой коляски в состоянии гру, вы знали на что смотреть и на основании чего торговаться. При приобретении этой коляски вам необходимо будет заглянуть, так сказать, внутрь этой коляски. Вся коляска разбирается и собирается двумя инструментами. Это звездочкой. И шестигранником. Шестигранник вам не пригодится, а вот звездочку я вам рекомендую приобрести. Приобрести ее либо у нас, либо в любом другом строительном магазине. У коляски 100KXPOR есть основных шесть узлов, которые мы сегодня с вами и проверим. Начнем мы нашу проверку с самого верхнего угла. это руль. В нем есть несколько деталей, которые подвержены износу и ломаются. Первая деталь – это клавиша регулировки руля, вторая деталь – это втулка руля и третья – трубка руля. Давайте разбирать. Внешне очень сложно понять, когда сломан клавиша либо втулка. Каких-то сильных усилий вы сделать без нагруженной сумки не сможете. Вам необходимо будет ее разобрать. Хочет того клиента, которого вы покупаете или нет. Вам будет в дальнейшем намного дороже ее ремонтировать, чем сразу это понять. Сняв крышку руля, мы визуально должны осмотреть турку, не сломаны ли у нее зубья, и проверить верхний болт. Целая. Клавиша тоже целая. Вам необходимо внимательно осмотреть, чтобы там не было сколов, и тем более, чтобы их не клеили. Но обратили внимание, что по центру у нас стоит инородный болт. Болт стоит под крестообразную отвертку. Она должна быть под звездочку. Это говорит о том, что трубку руля ломали и поставили саморезы. Это ненадежная вещь, и хватит ее ненадолго. Внешне большинство из проблем у стоки Explore э, невозможно увидеть, так сказать, невооруженным взглядом или не дав ей нагрузку. Когда вы коляску покупаете в каком-то подъезде или еще где-то, то есть в БУ, вы не можете посадить на нее ребенка, вы не можете попробовать э, на какой-то бордюр. Вы посмотрели внешне на то, что она там не отколота, нету достаточно много царапин, нету пятен и убедившись э, в том, что внешне она нормальная, приобретаете как только вы туда сажаете ребенка, у вас начинает скатываться прогулочный блок или отстегиваться. Вот это очень важно проверить при приобретении. Первое. Берем прогулочный блок, устанавливаем лежащее положение, защелкиваем, проверяем с обоих сторон зеленые индикаторы, что они у вас защелкнулись, и поднимаем прогулочный блок вместе с шасси, то есть берем за подножку. И за вот эту часть. И поднимаем вверх. Это говорит о том, что механизмы сломаны у этого прогулочного блока. На что это влияет? Ребенок может выпасть, когда вы будете подниматься по пандусу. Он просто отстегнется, а должен подняться вместе с коляской. Вместе с шасси можно поднять. Снимаем прогулочный блок, переворачиваем и смотрим внутрь крепления. Организм. эта часть сломана это говорит о том что одна часть прогулочного блока будет постоянно отстегиваться до тех пор пока не выломает вторую часть сняв прогулочный блок нам необходимо проверить клавишу на рогах вот эту клавишу как ее проверить нужно дать давление как будто у вас здесь ребенок килограмм 5-10 достаточно вот эта клавиша не работает, скатывается вниз. Это говорит о том, что Когда вы проверяете без ребенка, этого сразу не понять. Очень важно проверить люфт несущей части, штанги, 8 несущих болтов. В одном из прошлых видео я рассказывал подробно, как разобрать и проверить. В вашем же случае достаточно просто за руль сделать движение влево-вправо и понаблюдать за этим люфтом. Если он там есть, то лучше, конечно, с этой коляской не связываться. Ремонт этой коляски в Москве стоит очень дорого. В остальных городах я не знаю ни одного человека, кто взялся бы ее отремонтировать. Важно проверить на работоспособность все клавиши, чтобы коляска раскладывалась и складывалась. Очень важно также проверить трос складывания заднего моста, потому что его замена достаточно внутреннее дело. Хорошо было бы, чтобы он был целый. Для того, чтобы сложить коляску, вам необходимо два пальца. Это указательный, который вы будете тянуть за трос. И большим отстегивая его. Нажимаете. Не менее важно на колясках проверить передние и задние колеса. Передние колеса снашиваются подшипники. Ресурс у них в среднем от 1 до 3 лет. Есть, конечно, коляски, которые ходят дольше, но это, как правило, исключение. Задние колеса снашивается резина. И лопается. Очень важно посмотреть, присутствует ли резина и какой ее износ. Как видите, с левой стороны протектор у колеса нормальный, а с правой стороны сношен достаточно сильно. Они уже легко режутся и могут из-за этого лопнуть. Обязательно проверьте лапку тормоза. Она должна отщелкиваться легко и застегиваться, и отстегиваться. Здесь тормоза с обоих сторон колес. Лапа тормоза фиксирует оба колеса, соответственно, когда вы нажмете на лапу тормоза, поднимите коляску и проверьте, сработал тормоз и налево, и на правом колесе. Чаще всего на колясках стойких ки меняются передние колеса. Они являются расходным материалом, поэтому при приобретении коляски внимательно посмотрите, в каком состоянии передние колеса и как долго они еще будут служить. Соответственно, вам нужно проверить на люфты, чтобы она крутилась легко, не задевала и не клинила, чтобы, очень важно, не крутилась данная шайба. Это говорит о том, что подшипник уже заклинил и крутится в оси. Ну вот, друзья, мы и посмотрели по очередности на каждой коляске, какие есть больные места у них. Мы, конечно, рады вас видеть в нашем сервисе по ремонту колясок, но хотелось бы, чтобы вы при приобретении понимали, на что вы идете какие как таковые, сломанные детали в этой коляске уже есть. А это не было для вас открытием. Когда вы купили, поняли, что что-то работает неправильно, приехали к нам и увидели ценник с размером коляски.